Сегодня у меня обзор камер для коробка, вот, которую я заказывал неделю назад. Распаковку я показал. Ну, и решил сделать полный обзор, что я уже и попользовался. В рабочем состоянии она. Вот так она выглядит. Здесь кнопочка только одна запуска. Если ее нажимать, ну, я уже разобрался полностью с ней. Когда мы ее включаем, она заграется синим, потом вибрирует. Потом, если нажать на нее еще раз, начинает мигать. Это означает, что она означает, что нас снимает. Опять нажали, уже не снимает. Но ну, выключать также несколько секунд подержать ее. Опять завибрирует все. Выключилась. Здесь вот единственные кнопки. Это под крышкой. Кстати, где крышка? Вот крышка. Кстати, в комплекте. Он потом про комплект скажу здесь первое переключение видео и фотографирование вот, при фотографировании все то же самое только красная кнопка мигает когда снимаешь потом сюда же слот для каждой памяти на 32 каяц аккумулятор такой аккумулятор я показывал тут раз вот он тут тоже еще приключения вот такие два значка вот когда на первой позиции то он подключается к компьютеру и определяется как электронный носитель если на второй позиции то он почему-то не определяется просто заряжается Так, что было в коробке я показывал тот раз но покажу было две крышки одна с дырочками чтобы под водой, под водой снимать Вторая без дырок. Вот, с веревочкой. Вот крепеж. Я его прикрепил уже сюда. Реально держится очень хорошо. Сюда вставляется и сидит здесь. Покажу с всех сторон. В комплекте еще тряпочка осталась Протирать объектив вот, покажу, Показываю свое Инструкция, кстати, довольно хорошая На импортном языке Тут все написано Короче, сначала не мог разобраться Когда тут устанавливать на камеру. Потом, когда инструкция Здесь все написано Когда втыкаешь и Вставляешь как цифровой носитель Там файл есть Тайм там вы меняете время, дату, время, формат импортный, дата год, потом месяц, потом число. Далее время, потом y, y, y это показывать дату, n не показывать. И дальше может 3 ставить, 6, это минут, сколько будет длиться видеофайлик один. Я ставлю то 3, то 6. Не знаю, мне нужно чисто для видео. Регистраторный велосипед. Ну и так, конечно, можно поснимать. Скрыт. Он выглядит как фонарик. Можно держать в руке и снимать. Обзор 180 градусов. Почти 180. Поэтому никто даже не видит, что идет съемка. Также звук записывается. Если когда колпачок с дырочками сюда перекручивается, тогда звук. Если без дырок для водной съемки, кстати, покажу водную съемку, то не будет видно. Не будет слышно ничего. Также еще тут крепежи были и на шлем еще на что-то еще, еще комплектации много тут даже какие-то а резиночки были все показывал в тот раз покупал за 1800 заряжается правда непонятно когда втыкаешь ее на зарядку красный горит вот это вот это не в любом режиме когда лучше ставить на фото Вот я вставил устройство USB подсоединю, Вот он определился, теперь файлик тайный, он редактируется, загрузится в благотворце, <coughs> ну мы вот это вот меняем дату, пустим 17. -е. Дальше Время. Тут время меняется. Так. Время. И так будет. Показывайте это время, даты. Это 6 минут на видео снимать. Все. Сохраняем. Я покажу примерное видео, которое я снимаем. Ну вот, допустим, летем вот. борту еще с ним.